БИОГРАФИЯ героев Оплота, Никто в Авлии не умеет так обращаться с животными, как Айорис. Он словно чувствует идеально подходящие друг другу пары эльфов и пегасов. Он всегда всем нужен. Поговаривают, что когда-то Алагар жил среди снежных эльфов вари. Сейчас он возглавляет непревзойденную команду элементов воды и льда. Он начал служить Авлии еще до нашествия криганов. Мало что известно от жилу. Джилу был найден и воспитан генералом Морганом Кендалом, когда тот служил Катерине Айронфист. Теперь Джилу командует партизанскими силами Эрафии, известными как Лесная Стража. Его считают наполовину человеком, наполовину эльфом Вари. Джем была одной из величайших колдуний, каких когда-либо видел Энрод. Во времена воин за наследство она служила Роланду Айронфисту. Затем, когда Роланд укрепил позиции трона, она покинула Энрод и уехала в Эрафию, найдя новый дом в Авлии. Однажды в деревне, где жила Жизель, был праздник. Пожилой друид, живший в роще по соседству, согласился показать селянам пару несложных фокусов. Когда у старика стало все валиться из рук, он сразу понял, что всему виной была ухмыляющаяся девочка, стоявшая в первом ряду. Вся Айрафия любила нову за доброе сердце. Ее неотразимое обаяние позволяло ей доставать деньги на любое дело, какое она только задумает. Родословную Ивару можно проследить аж до времен молчания. Хотя его воспитали как высокородного, он всегда был сорвиголовой и предпочитал нападать сам, а не ждать, когда на него нападут. Судьба пока хранит его от смерти. Совершенно случайно Кланси обнаружил у себя способность общаться с единорогами. Эта уникальная способность очень помогла ему в продвижении по службе в элитных частях армии Авлии. Кир служил разведчицей при защите Авлии от нападений Криганов. Ее способность ориентироваться на сложной местности позволяли ей отлично выполнять все задания. Хоромиус посещал университет Эрафии целый семестр, прежде чем понял, что переоценивал значение науки. Он покидает Эрафию и едет в Авлию, где находит друида, который учит только собственным примером. Мальком – один из немногих гномов, способных к постижению магии. Он может выучить новое заклинание, один раз пронаблюдав, как кто-то другой его творит. Он был быстро принят на службу и защищал Авлию от дьяволов Эфола. Возможно, Мелодия не самый умелый друид в Авлии, но уж точно самый везучий. Даже в стычках с самыми страшными чудовищами она каким-то чудом ухитряется победить. Солдаты с радостью идут служить в те войска, которыми она командует. Мебхала прошла подготовку в рядах Ирофийской армии и гениально умела использовать особенности местности во время ведения боя. Несколько лет назад она оставила службу, предпочтя суете городов Эрафии спокойствия и безмятежность Авлии. Риланд был первым и пока единственным человеком, принятым в круг старейшин дендроидов, как рейнджер Авлии. Некоторые шутят, что в прошлой жизни он был эльфом, потом был убит и случайно реинкарнировался в образе человека. Осиротев в детстве, Таргрим вырос в северных лесах Авлии. Он стал знаменит на всю страну своей исключительной способностью сопротивляться любой магии. Уланд провел большую часть жизни в роли военного лекаря, затем выбрал путь друида. Уроки, вынесенные с полей сражений, сделали из него превосходного лидера. Нечасто встретишь гнома-рейнджера, но у Фретину его умения были даны от природы. Все гномы, живущие на поверхности, поклонялись ему. Он прирожденный лидер всех гномоподобных. Илизар, возможно, самый блестящий ученик магии, каких когда-либо видела Авлия. Если его способности останутся при нем еще несколько декад, Вполне вероятно, что он станет самым молодым друидом, какого когда-либо принимали в круг старейшин.